Итак, друзья, значит, ниша госзакупок, она достаточно свежая, не очень много ей лет, она постоянно видоизменяется. Буквально на днях был большой форум госзаказа 4 апреля здесь же в Москве. И с 2015 года эта ниша, 2013 года, точнее, эта ниша стала активно внедряться и активно пользоваться участниками рынка. С введением 44-го федерального закона появилась возможность обычных предпринимателей поставлять нашему государству. Наше государство на сегодняшний день потребляет больше 36 триллионов рублей. На нишу 44 федерального закона приходится на сегодняшний день больше 8 триллионов. То есть эту цифру вообще очень сложно даже в голове представить. И за прошедшие 4 года с учетом кризисов мы видим, что цифра эта увеличивается ежегодно. При этом кризис и госзакупки в совокупности становятся абсолютно разными. Мы вот сегодня слушали, да, там доллар может вырасти, упасть и так далее. Доллар вырос, надо бюджетников поддержать. Больше рублей стало, все в госзакупке. Доллар упал, рублей стало больше. Надо все в госзакупке. Нефть подешевела. Надо поддержать бюджетников, тоже в госзакупке, резервы. НДС вырос, все знают, знают, да, что НДС вырос? 2%. Профицит возник 2, 2 триллиона рублей. На следующий год это будет 10 триллионов. И это деньги, которые наше государство потребляет. Сейчас э, ниша госзакупок стала достаточно трендовой. И в этой нише сильными становятся только команды. То есть для одиночек… Тут не место. Но эта ниша имеет огромную потребность в инвестициях и дает достаточно большой профит. При этом это инвестиции достаточно консервативные с высокой доходностью за счет того, что в данном случае гарантом оплаты становится, собственно, наше государство. Пока есть государство, деньги там будут. Итак, плюсы. Стабильность, защита и стопроцентная оплата по факту выполненных работ. Сайт ЗОГ госзакупок он дает открытость и прозрачность. Мы видим, куда эти деньги требуются, откуда они приходят, кто исполняет эти закупки и в какой момент времени деньги пришли поставщику. И емкость рынка она тоже понятна. То есть есть понятное количество поставщиков, есть понятное количество заказчиков и все эти поставщики так или иначе нуждаются в деньгах. Постоянная потребность в деньгах на исполнение этих контрактов. И мы дальше будем рассказывать про наши кейсы: про кейсы, куда мы инвестировали. Там доходность доходит до 120% в год. Ну, есть такие там прецеденты. Но есть и минусы. Понятно, да, что там, где плюсы, есть минусы. Первый минус в инвестициях в такую нишу это не создается актив. То есть. Если в недвижимость вы вкладываете, да, есть квартира, рано или поздно там можете продать, то здесь активов не создается, это больше заемный рынок. Есть риски, что ваш исполнитель, кого вы инвестируете, потратит эти деньги не по назначению, не целевое использование. И есть риски, опять же, что задержит оплату заказчик. И есть риск, что исполнитель, в кого вы инвестируете, может залететь в реестр недобросовестных поставщиков. Что такое краундлендинг? Это площадки, на которых встречаются инвесторы да, и встречаются заемщики. То есть площадки как бы хотят банки в сторону убрать, чтобы сами деньги эти получать, да, которые банки являются посредниками. Есть отличный анекдот, может кто-то знает, про банки и сына банкира. Подходит сын банкира ну, к своему отцу и говорит, слушай, вот как банки вообще зарабатывают? А они вроде как берут деньги и отдают. Ну а почему банкиры самые богатые? Деньги-то не у них в итоге Отец очень просто объясняет, говорит, ну вот дай мне шоколадку, говорит, я вот ее твоей сестре сейчас отдам, шоколадки у меня нет, а руки в шоколаде. В итоге, да. Да. В итоге это очень просто и понятно объясняет банковскую систему и как она работает. К чему это приводит рост краунд лендинга, краунд, фай, краунд инвестинга? К тому, что банки сейчас обходят, ну без банков обходятся инвесторы и заемщики. За счет чего физические и юридические лица компании и могут инвестировать напрямую в бизнес. Мы именно так сами инвестируем и инвестируют в нас тоже через эти площадки. И а, третий Третий элемент – это мы сами зарабатываем на инвестициях в госзакупки. То есть мы привлекаем и сами деньги, инвестируем свои деньги в исполнение госконтрактов, на закупку товара и так далее. Естественно, все эти деньги ну, вот, привлекаются на этих площадках уже под, коне, под понятный продукт, под выигранный контракт, госконтракт. Там госконтракты, чтобы вы знали, есть и от 1000 рублей и до 10 миллиардов. То есть емкость рынка очень большая, и разброс по финансированию также. И эти все контракты требуют инвестиций. Соответственно, появляются такие площадки. Мы сегодня разберем пять основных площадок, в которые вы уже сегодня можете там подключиться и быстро инвестировать. Дело в том, что… Почему да, преимущество перед банками? Такие площадки за счет своих IT-решений, за счет а, того, что а, у них есть а, ну, технология да, онлайн которая позволяет им быстро, примерно в 10 раз быстрее, чем банки, осуществлять и соединять инвестора и заемщика. И за счет этого и инвесторам интереснее быстрее деньги свои вложить в понятные проекты, и заемщикам быстро получить деньги.